Итак, сегодня коротенькое видео, сегодня утром я пришла, у меня несколько утят задавлены, кто это был, я не знаю даже, поэтому подселили утку, она их не обижает, но как-то держится немножечко в стороне, надеюсь, что они договорятся между собой, главное, что она их не обижает. Вроде как приняла, утятки вон под лампочкой, она в стороночке. Будем дальше смотреть, будем наблюдать, это такой эксперимент. Уже практически к двухнедельным утятам подсажена утка. Ну а дальше будем рассказывать.